по Продакшн представляет. 18 октября на сцене Большого театра Беларуси новый проект «Автографы и имиджи», посвященный Майе Плесецкой. При поддержке авиакомпании Белавия. Билеты на квитки «Бай».